И в завершение по инсайтам курса, так как я не являюсь, так как я не работаю вообще в сфере внутренних коммуникаций, для меня это новая сфера. Я понимала, что это сложная задача, но в процессе прохождения курса я поняла, что это очень тяжелый тур, который требует колоссальных усилий и Умение находить общий язык с людьми разных поколений, социальных статусов. Мне понравилась идея о том, что, хотя менеджер внутренних коммуникаций как бы и не связан с, с маркетингом или продажами, но идея о том, что нужно уметь таргетировать коммуникацию, чтобы она не просто доходила адресата, но и чтобы чтобы она точечно доходила до адресата, и люди, благодаря правильной коммуникации, могли корректировать свою деятельность, чтобы она приносила пользу как компании, так и положительно влияла на отношения сотрудников компании. Вот. Я все.